А почему он плачет? На дела ты сомневаешь И то верно, и сгидцам не сон, будто гуляю я по И считаю, сколько ног у нашей сторожевой собаки. Чтоб полный учет был в государстве, и только дошел до седьмой ноги, Бог, то есть пошел. К чему бы это? Ваше Величество, к большому празднику, так сказать, понимаю. Какой такой праздник без моего дозволения? А тут, батюшка, понимаешь из моего дозволения не требуется. Скоро к нам Новый год в гости пожалует. Вот тебе на! Чего не предупредили? Ох уж я этих советников! Всех на задний двор сошлю в хлеб. Ты меня, понимаешь, с поросятами вообще не Это ж надо новый год. А мне никаких подарков, никаких поздравлений. Это почитай бунт на мою царскую милость. Да не расстраивайся, так, батюшка. Будет тебе и подарки, будут и поздравления. шариками и хлопушками. Ваше Величество, за ёлки и хлопушки в нашем государстве генерал отвечать, и ёлка во дворец его прямая обязанность доставать. А где же он шастает, головы наш генерал, чтоб ему на милу сесть? Что извалите? <клышко> Может быть, кого-нибудь подстрелить, так этому мы мигом. Раз-два, стоять вверх, солдатушки, браво-ребятушки. Где же ваша елка? Да-да, милый. Где елка-то? Какая елка? э да ты совсем плохо соображаешь. Я говорю, елка. Такая пушистая, зелененькая. С иголочками. Ах, елка! Да-да-да, елка! Да крысу, где же ещ быстро? Очень интересно. Что же она делает в лесу? Они в моем царском старском конце. Ох, видите ли, Ваше Царское Величество, совсем запамятовал, все понимаете, строевая, пришивание пуговиц, чисткой медали. Я и забыл совсем про Новый Год. Ты давай мне тут без отговора. У меня у самого таких дел хоть и Отвечай на мой вопрос. Когда принесешь в